Улыцкого, улица Мичурина, дом 40, телефон 55883, Кпк И, свидетельство 52 номер ноль ноль четыре, состоит СРО Народные кассы Союз Сберзай, регистрация номер 136, Инн пятьдесят 56 ноль восемь, 91 34, Огрн ноль ноль Заемщик должен являться пасщиком Кпк на